Начинай. А с чего начинать-то? В смысле, ты мне 4 года втирал, как это круто? А сейчас ты меня спрашиваешь, с чего начинать? Я как-то по-другому себе все представлял. Дай хотя бы свет выключим. Так, стоп, свет мы выключать не будем, потому что мы опять заснем. Так уже мы откладываем четвертый день. Вот уже. Где. Слушай, ну я не знаю, но ну я не могу сосредоточиться, мне не расслабиться. Ну давай хотя бы телевизор включим. Добрый вечер, в эфире новости. Негативная динамика продолжает развиваться в определении европейской валюты. Напомню, что это связано со вчерашним... Ты что, расслабился или мы будем ждать прогноз погоды?